Так бесшумно ко мне подобралась осень, Душа моя закрылась в клетке, Ей этой осенью хочется грусти, Но сколько будет биться душа моя птица В запертой клетке? В душе выходит какая-то детская игра, Крестики-нолики, выйди, птица-душа, Раскрой свои белые крылья, Из мой ястреба синие небеса.